И всем привет, ребята! Меня зовут Ваня. Вы на моем канале, и сегодня я хочу вам, знаете, так рассказать. Пожалуйста, подпишитесь на вот этот вот мой канал HyperX Max Live. Там будут проводиться в дальнейшем все трансляции. На этом канале больше никогда не будет проводиться трансляции, только будут выходить только видео. В скорейшем э, видео в субботу, наверное, запущу на этом канале, запущу на этом канале стрим, стрим запущу на этом канале. Потому что я. Потому что, как бы, как вы знаете, у нас выйдет новое обновление в 5 Симулятор X в субботу в 18.00 в 20.00 по МСК. Так что заходите на мой YouTube канал Hyperx Max Live. Ссылочка в описании. Стрим проводятся только здесь. Видите, уже вышло много стримов. Это все по Роблоксу. Ребята. Не пожалеете, честно, подпишитесь. Также моя основная, мой основной канал, тоже на него надо подписываться, потому что у меня уже, посмотрите, 55 подписчиков. Если мы, даем, если мы добьем за этот год, за этот год, до конца года 100 подписчиков, у меня пройдет розыгрыш на Steam аккаунт. Точнее, не, ой, на Steam аккаунт, на аккаунт в Роблоксе. На аккаунт в Роблоксе с крутыми офигенными пэтами конечно не самыми лучшими, но для новичков, для новичка, который играет в патимуляторе X, ему будет это, он сможет пройти патимуляторе X вообще вот так вот до конца. Также обязательно подписывайтесь на этот канал, если мы тут добьем 100 подписчиков, то будет вообще классно, но тут канал тоже подписывайтесь. Ну а с вами был Ваня, вы были на канале Клим или на канале Хепер XX Max Live, подписывайтесь на него, подписывайтесь на этот. С новым годом! Уже как 10 дней, но с Новым Годом, ну без разницы, забыл просто вас поздравить, извините. А, ну все, подписывайтесь, ссылочка в описании, давайте до завтра, добьем завтра уже, до завтра хотя бы 20 подписчиков, потому что у меня 55 подписчиков, и как бы плюс еще 10 на тот канал, так что давайте, я вас верю, давайте.